Такие девочки были просто огонь. Вот. Поэтому все это прочувствовали, что это действительно есть, это действительно мы можем поймать, это только нужно развивать.